Смотрите, ничего не нарушают. А что не нарушают? Не да? знаю. Да, сейчас узнаем. Но что это они нет? нет. О, привет! А подскажите, нам можно здесь остановиться? Там? Да. А что случилось? О, просто фотофарковка. Там стоит дорожный знак, до Так. Логически дальше что? Почему вы здесь стоите? Я остаюсь с отключенными, как близковыми маячками, что позволяет мне отступать от дорожного времени. Да ладно. Ну, вот эти путь. о Вот так красиво! Отлично, спасибо! Документы сюда. Какие? А какие должен по статье 5? Ну, вы спросите, какие, какие? Там все что есть, свидетельства о браке Свидетельство о рождении, все что есть у тебя. Бегаю, ну, ну давай, -то метнулся, -то одна на хозяйстве, другая да. там. Да, Короче, я разу, уехал, да? Не? Да, давай. И... Давай документы. Ну иди нахуй тогда, не хочешь, не надо. иди соси хуй? Да, конечно конечно конечно а как же без этого как же доказывать конечно. потом мне же интересная остановка причина я вам сказал ну, сюда, я никуда не пойду Гондон ты взаимно